Привет, с вами Аверс и это мой голос, Конец начнёт с голоса, мы сегодня поиграем в игру Critical Strike Порт это пародия на КСГО, да, в общем такая пародия на КСГО, так, вот мы же зли, соединяемся за террористов, секс, чё она не можем купить, ну ладно. О, у нас тоже ножики идут. Вон туда. Бежим, стреляем. Что может быть лучше? Так. о о о, -о полегче. О, всё, М-ку взяли. И... И... надо было ими сменить? Ладно, пофиг. Так. так, я понял. Так, у меня есть бомба? Нет? Окей. Туда, да, да. Поехали. Во, во, во, там пацан, пацан, пацан. Тихо, тихо. что такое такой дерзкий. На. Тихо. Да, На. Террористов выйдет. Вот, металл Так, можно купить. Так, так, так, оказывается. Узи, узи, узи. вот вообще жесткая руша. Так, подождите. Можно же настраивать тут чувачков. Так, подождите. Террористы тут. А, это контр. Ладно. Я скажу, будем делать так. Я один, на один день. Ой. Против 13 держишься. Вс ⁇ Так. Будет капецко жестко. Вс равно это будет жестко. Я же могу просрать. Это, это более чем уверен. Блин, да ты. Может патронов нет. Что ты тут стоишь? Посмотрите, еще будет минус 3. На. Опа-опа. Потом пойдем в зомбережим. еще в зомби режим Там тоже прикольно. Maybe. Так, сколько там? Где? Чем их так много на спавне? Вчера они не могут менять то Так. Хорошо. Та -та -та -та. О, всё. Изи катка. Так. Короче, сейчас будем делать по-другому. Чтобы плоды были нормальные. Так. Возьму-ка Дигл. У нас есть Крис-Вектор и Дигл. И Зигатка. Блин, вот сейчас они уже нормально сносят. почему даже нормально. Да. И последний. последний это у нас Там крыша сидит. Так да. Ну сейчас пацанам один дать. Ну, дверь. Сейчас сам открой, если я как-то где открываю. На хатбар. Ладно, стиль стекло. Вот я козлина. О, он не снес, вы видели? Это же капец. Я их теперь нормально Давай, скажи, на Так, хочу сделать по-другому В смысле? Там минус сигнал Так, сделаем все Так, а то Короче, ладно, пацаны Мы все видели Так, вот это Все, ждите опять Не давайте. не а, снова шноу снов бросил. Флешку бросил. Шфлешку. Сику бросил. А. Да. Ты да, где? Куда бежал? Вот ну, там до сих пор пофигу. Так, символ-плеер, зомби-сурвайвл. Трэндж-уар. Асти, короче. Вот. Зомби-сурвайвл на Асти. Офигенно. Так. так, что мы возьмем? Во-первых, нужно взять э -э М-60, потому что я этот тасчер, наверное, уже... Ну, я его, допустим, взял. Single. Ну, в общем, все. Так, Ой. А, на самом деле, вот, да, я взял, я взял Ой, тут тут, кажется, купец как жёстко Окей, вот это, вот это зомби-режим, вот это вот я понимаю Какие-то пацаны идут белые Вот это вот вообще бедные да, забиты Блин, извините то, что будет такое ви видео у короткое, потому что я что-то не очень, ну, сделал нормально, у меня бандикам не грякнулся, как-то, короче, да, все вот так вот, фиговое видео, только 10 минут, наверное, не поймете, я, может, потом что-нибудь попробую из этого сделать, ну, пока вот так вот, как-то основной пройдёт. Это я там монтажирую как-нибудь по-нормальному. Там мне подписчик говорил, что ты там рисуешь, блин? снимай голос голоса. Ну, я тебя снимаю с голоса. Вроде как все нормально в общем сами решите косел замешался кстати следующее видео тоже будет по этой игре и там я буду выживать вот именно в этом режиме сколько придержусь там попробую еще клянусь, чтобы было нормально видео где-то 30 немножко больше так ну сейчас еще чуть-чуть поиграю в принципе еще где-то в 9-30 минут ну вот уже третий раунд так, так вот как-то проиграли ну а если вам понравилось данное видео то почему бы не поставить лайк подписаться на канал и оставить свой комментарий. А с вами был Лаверс. Всем удачи, всем пока.